Ко мне Павел Николаевич, добрый день. Рада приветствовать вас в Алтайском крае. плодородным плодородном, хлебосольном, гостеприимном, а самое главное, готовым побеждать. Как вы считаете, победа будет за нами? Я уверен в этом, потому что у нас другой альтернативы нет. Андрей как-то сказал, что это, может быть, последний шанс легитимным путем выборов, так, спасти страну. Другого шанса просто может не быть. Поэтому у нас нет другого варианта, как победить. Павел Николаевич, вас, жители Алтайского края, ждали именно как кандидата в депутаты по 42-му Словгородскому избирательному округу, по которому сейчас и выбираюсь я. Ваш покорный слуга. Но потом все очень обрадовались, когда увидели вас в федеральных списках под почетным номером 3. Радость была недолгой. Радость была недолгой, совершенно верно. Потом последовало отстранение. Но я вас не буду спрашивать о подробностях этого отстранения, потому что мы уже давали очень много интервью. Самое главное сейчас, осталось ли у вас желание дальше бороться? Поменялись ли ваши политические интересы? Какой-то странный вопрос. Дело в том, что если я здесь, если я пытаюсь участвовать в предвыборной кампании, не участвую поддерживаю вас, остались не только желания, у меня убежденность, что мы победим В любом случае Потому что потеря одного бойца, это не значит, что вся армия проиграла А у нас больше 500 Кандидатов В том числе и вы, и Мария Прусакова И очень много таких людей Которые действительно в Думе принесут пользу Причем Они не просто Честные, патриотичные люди Они еще и имеют идеологию Которая на самом деле Ни одной партии, кроме нашей нет и принципы социализма, нового социализма, который вы представляете, они востребованы людьми. Людям хочется справедливости, и людям хочется, чтобы Россия была сильной, чтобы самая богатая страна в мире э, имела богатых э, граждан, а э, не беднеющее постоянное население. Поэтому я уверен, что наша вот эта программа десять шагов достойной жизни» наши Лидеры, несмотря на то, что некоторых от нас не допустили до выборов. Николай Николаевич Платошкин, меня, Сергею Дальцову, много можно перечислить к регионам Людей, которые, к сожалению, властью были отстранены. Но все равно мы победили, потому что мы на правильном пути, наше дело право, и победа будет за Завтра как раз состоится суд над Николаем Николаевичем. Как вы вообще относитесь к тому делу, которое было сфабриковано вокруг Шито него? Белыми. Ну, слушайте, мы все, как это, мы с ним одинаково не пришили офшор а ему, экстремизм, а, ну, ну, некоторым журналистам подкидывают наркотики, мы же прекрасно понимаем, что никакого честного суда у нас, к сожалению, и дело, которое было высосено из пальца, не привело к, к уголовному преследованию и к обвинительному приговору. Но... Честно, в чем удивляться? Если бы суд был отделен государством, если бы судебная система была такой, которую мы хотим иметь. мы как не только мы, граждане хотят видеть, независимой, справедливой, то, может быть, все было бы по-другому. Но У нас вот эта вся система, когда судебная власть причинена исполнительной власти, когда суды принимают неправедные решения, несправедливые, ну, вот Одним из пунктов нашей программы как раз является выбор судей, как это было в Советском Союзе. Как вы считаете? Все, без исключения жителей, уже хотят независимого беспрестантного суда. Это можно добиться только изменениям судебной системы. А это, да, это программа и 2018 года, когда я шел кандидатом президента. И сейчас программа предусматривает выборность судей, подотчетность их народу, а не да, кому-то наверху. Поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы дальше развивалась страна, нужно выполнить основные принципы конституции. Разделение властей, независимый суд, справедливость, то, чтобы недра действительно принадлежали народу. Ну, в общем, все, что в нашей программе есть, все востребовано людьми, которые пойдут на выбор. Ну, вот вы как раз упомянули лидера алтайского... КПРФ, Мария Прусаковой и других кандидатов. Как вы оцениваете вообще потенциал да. Алтайский краевой комитет? Да. Да. Мы, слушайте, как коммунистическая партия Российской Федерации, так и ее комитеты. А я только уже за вот последние две недели побывал в четырех регионах. Да. Вот. В каких регионах вы побывали? Пермь, Томск, Красноярск, ну там заезжали еще в Хакасию. Вот. И везде первичные партийные организации. Они представлены очень интересными людьми, ну, скажем так, инициативными, молодыми людьми, которые действительно хотят изменить страну в лучшую сторону. И знают, как это сделать. Потому что они, с одной стороны, имеют опыт уже борьбы, с другой стороны, они являются проводниками нашей идеологии, и у них есть очень большой теоретический запас. Вот. Поэтому такой сплав получился между опытом и молодостью. Вот, где э, в Томске я видел такие э, плакаты молодые и смелые. Вот. И вот действительно очень много молодежи. И, знаете, что средний возраст выдвинул кандидатов 48 лет. Это, значит, есть и опытные э, люди, которые уже прошли долгие борьбы. И одновременно молодежь очень хорошая, инициативная. Поэтому Мария Прусакова одна из тех, которые вроде как молодые, но уже, я вот видел ее выступление на краевом собрании, там, то есть на собрании депутатов, знаете, ну абсолютно правильно говорит. Я бы точно так же единороссам отвечал, что если вы говорите, что вы добили что-то в сельском хозяйстве, ну покажите, какая зарплата. Ну, что вы сделали конкретно? Ну вот, а. кстати, о сельском хозяйстве. Николай Николаевич, один из первых, сказал, что видит вас в качестве кандидатуры на министра сельского хозяйства, потому что у вас очень богатый опыт именно в сельском хозяйстве. Какие бы вы первые шаги сделали, если бы вы стали министром? Я сразу вам скажу, что министр один в поле не бой. И поэтому надо изменить социально-экономическую политику страны. У нас в программе было записано, что не меньше 10%... Бюджет страны должен направляться на сельские территории, и сельское хозяйство, как это было, кстати, в Советском Союзе. И поэтому надо сначала министра финансов поменять и вообще приселить правительство. мы же говорили о правительстве народного доверия. А вот когда придет команда, которая как единое целое работает на развитие страны, тогда можно будет говорить о том, что и министр сельского хозяйства, потому что он, ну, конечно, специалист. Я абсолютно с тобой согласен нельзя чтобы отрасль командовал человек который вообще даже ну, то что вуза не окончил он никогда не работал э, в этой отрасли и вдруг начинает командовать э, огромным э, хозяйством поэтому тут много факторов но как вопрос ну есть. понятно ну, а первые шаги все-таки первично что необходимо сделать снижение тарифов создание государственных предприятий если мы говорим о министре сельского хозяйства то в его видение не входит снижение тарифов. Это несколько другое другой министерство. Поэтому социально-экономический блок, который должен прийти к власти, должен начать с, с исполнения программы. А помните, в программе сначала изменение законодательства. Национализация отраслей, которые являются основополагающими. Это приведет к снижению тарифов, снижению цен на солярку, минеральные удобрения Это обязательно даст возможность Дышать сельскому хозяйству, потому что главная задача правительства это обеспечение доходности сельского хозяйства. А если доходность сельского хозяйства будет, тогда в регионах заживут люди, они перестанут хотеть уехать, особенно молодежь, в крупные города, появятся деньги, инвестиции, тогда можно будет развивать производство натуральных продуктов. Но тут же много факторов, надо поменять закон торговли, необходимо сразу дать возможность молодежи закрепиться на территории. Значит, нужны большие средства для того, чтобы опять возобновить образование в сельской местности, здравоохранение вернуть на хотя бы до докризисный уровень, уровень Советского Союза. Тут много факторов сразу. И дорогу оселят идущие. Конечно, начинать нужно с изменения законов. Потом с формирования правительства народного доверия. Потом с повышения доходов граждан. Потому что не может нищий народ купить натуральные продукты. И поэтому необходимо и давать дотации всескакиваться. одновременно повышать доходы населения. А как только мы это сделаем, сразу востребованы будут продукты, которые мы производим. И поэтому все это... Понятно, что это целая программа. Я вам ее пересказывать не буду, вы знаете ее не хуже меня. Вот. Но начинать нужно с победы на выборах. Ну вот вы сказали, что как раз были в Хакасии, в Перми, в других регионах, как вообще настроение у народа. Николай Николаевич говорит, что победа, например, она в умах людей уже есть. Мы ее зафиксировали. Осталось только зафиксировать ее, но избирать там участников. Вы должны понимать, что э, власть тоже не дремья. Вот это э, сушит явку, делает так, чтобы э, поснимать кандидатов, э, одновременно внушает что вы не ходите на выборы, мы сами тут все решим за вас, что вы придете, не придете, все равно результат будет один. Вот это мы пытаемся поворотить. Поэтому мы уже прекрасно понимаем, что если там больше 60-70% граждан все-таки нас услышат и придут на выборы, то мы победим однозначно. Это никто не сомневается в этом. Наша главная задача – привести людей на выборы и объяснить, ну, большому счету, разницу между капитализмом, который сейчас происходит, Таким криптократическим капитализмом и социализмом, который мы с вами представляем. Дума седьмого созыва, к сожалению, приняла очень много антинародных реформ. Как вы считаете, какие реформы являются самыми пагубными для нашего общества? знаете, там не только Дума седьмого созыва, а вообще в протяжении 20 лет все время проводились реформы. И мы с вами можем там констатировать сейчас факт, что ни реформа здравоохранения, ни реформа образования, ни реформа судебной системы, ни реформа правоохранительных органов. А, да вообще ни одна реформа не достигла желаемого результата. Если они ставили перед собой задачу улучшить жизнь, то им это удалось. Но всегда же было, говорилось о том, что мы хотим в результате реформы сделать э, жизнь лучше, справедливее, а в результате получилось с точностью до наоборот. Реформа судебной системы привела к отсутствию вообще судебной системы. Там у нас обвинительный уклон 99,9%. Реформа про органов привела к тому, что в полицию страшно обращаться, потому что там здоровье быстрее потерять, чем бандиты. Реформа здравоохранения привела к отсутствию здравоохранения, в принципе. И у нас каждый пострадал от этой реформы. Вот. Так называемая реформа административных органов привела к тому, что количество... Ну, что, ну, так, Нормативных актов увеличилось Практически жить уже невозможно Потому что ты обязательно что-то нарушишь вот. Бизнес страдает И это видят все вот. и поэтому все реформы Требуют э, отмены <смех> Вообще на самом деле А вы знаете как, все новое это хорошо забытое старое У нас же есть принцип вот, у меня, э, Советского Союза Ну когда-то же пенсия выплачивалась из бюджета И никто не страдал Теперь какой-то пенсионный фонд И в результате денег не найдет. Реформа медицины, я имею в виду... Страховая медицина, страховая медицина. Эти вот все, так называемые, посредники, которые только деньги, mm -hmm. они ничего не производят, они только а, занимаются сбором денег. И, как вы знаете, при передаче денег у нас все время теряется что-то. Вот, и, и поэтому здравоохранение должно быть бюджетным. Абсолютно ясно, что а, главная задача государства – это лечить, учить и защищать. А вот, и мы же по любому поводу можем с вами да, констатировать факт, что ухудшение жизни э -э, простого человека произошло по всем направлениям нет ни одного а, знаете как очень интересно сейчас слушать вот представителей правящей партии. они же не могут сказать что стало лучше вот. и даже вот это вот они говорят что вот мы сейчас навели порядок в войсках слушайте и когда нет войны 7 военных самолетов и вертолетов за месяц упало, это что же тоже показатель, а до чего дошла армия. То есть нет военных действий, боевых действий, а у нас погибают летчики. Причем два героя Советского героя России погибло, а всего 9 летчиков погибло. Это за месяц. По. Поэтому мы с вами находимся в таком положении, что если мы в ближайшее время не поменяем, а, вот, так, не совершим левый поворот, как это часто говорят. Мы находимся просто в стране, в которой в ближайшее время ждет общество Советского Союза. Вот. И понимая это, и наши лидеры, и, и Андрей Чуганов, Николай и Патошкин, и многие другие, говорят, слушайте, давайте срочно на выбор, потому что дальше будет только... А это и произошел и... левый поворот, о котором так долго говорили. Если он произошел бы, то мы с вами. Это, я думаю, что 20 числа должно произойти. Мы должны взять большинство в Думе и начать формировать, первое всего, изменение законодательства. Второе, это правительство народного доверия. У Думы есть такая возможность. А, ну, а там у нас программа, она не, не на полгода и не на год рассчитана. Потому что сразу на ну, как поезд не разогнать, не станет, сразу невозможно. А вот это вот движение вниз в пропасть оно видно неруженным глазом, но теперь выкарабкивается. Это, это требует больших усилий. И у нас есть такая команда, которая может с этим справиться. В том числе и вы, например. Спасибо. Спасибо. Павел Николаевич, ну и последний вопрос, наверное, для жителей Алтайского края. Что бы вы им пожелали, особенно тем жителям, которые оппозиционно настроены, чувствуют, что все плохо, что надо что-то менять, но которые еще не решились пойти на избирательный участок? Так интересно сказали. Дело в том, что э, те, кто оппозиционно настроены, это 99%. Просто некоторые еще не понимают, что нужно прийти на выборы и проголосовать. Но если вы спросите, кто из них хочет отмены вот этого пенсионного ограбления все на то, я думаю, 99% скажут, что мы хотим. Если сказать, что, слушайте, а кто хочет получать э, другие доходы, пенсии, зарплаты, бюджетников, которые связаны напрямую с э, национальными богатствами, которые, к сожалению, впадают не в карман, не в бюджет, а в карман каких-то олигархов, то все 99% там процентов скажут, что они этого хотят. Если вы спросите у них, а кто хочет, чтобы у молодого специалиста всегда было первое рабочее место Беспроцентные суда, а не какая-то ипотека. Все скажут, что мы хотим. Если спросить у них, кто хочет, чтобы ипотечные кредиты были отменены. И мы же обнуляем, или как это теперь, такое модное слово. В общем, не берем а, с иностранных государств, прощаем им долги. А почему мы своим гражданам не можем долги простить? И у нас в программе то, что нужно, ну скажем так, прекратить банкам зарабатывать триллионы в качестве прибыли. А деньги, в производство и людям. Я думаю, что 100% продержатся. Поэтому оппозиционно настроенные граждане – это все 100% жители России. А обратиться я хочу с этим только. Надо реально не сидеть на диване или там на кухне и критиковать, а нужно прийти на выборы и проголосовать. И как-то Владимир Слянин сказал, что есть такая партия. Да, действительно, есть такая партия, есть такое движение. Есть люди, которые могут изменить жизнь к лучшему. Нужно просто прийти и отдать им свои голоса. Поэтому наше дело правое, мы победим. Приходите на выборы. Голосуйте за нас. Голосуйте за нас, и победа будет обязательно за нами. Спасибо, Павел Николаевич. Спасибо. Желаю вам удачной поездки по Алтайскому краю и продуктивную встреч чтобы разбудить поднять народ на выборы спасибо спасибо